Девочки, чудеса в голове. Там же, где дракончики, она плывет по реке. У нее существует романтика, но ты в нее не веришь никак. Тогда зачем же фантастика, если пепел не сдут? Жить намного проще, Не думать, что здесь есть печаль, Пойми так будет лучше, Если дашь сил закричать Смотри, как она утопает В твоих глазах, не видя конца, Они радугу скрывают, Что так нужно в небесах, Поиграй с ней. Хорошо.